Решил как-то раз Влад зарегистрироваться в одной соцсети, а то его друзья там общаются, играют, а он нет. Ну, значит, зашел на сайт, ввел свои персональные данные и стал придумывать пароль. Посидел, подумал и решил вести самый простой. Ну, а что, удобно, практично, да и запомнить легко. Вел, сидит, радуется. Но не успел он порадоваться, как его страничку взломали и украли персональные данные. Влад очень расстроился, а потом его еще и инопланетяне похитили, потому что адрес узнали из его персональных данных. Мораль. Придумывайте только сложные пароли и старайтесь их периодически менять.